Что влияет на рост активов? На рост активов влияют, влияют экономические законы спроса и предложения. То есть, если спрос большой, то есть, если количество покупателей больше, чем количество продавцов, то цена на товар растет. Да? То есть, соответственно, что, что влияет на то, что покупатели начинают активно покупать, а желающих продавать, желающих продавать становится меньше. Во-первых, это стоимость денег в экономике. Да? То есть, чем более дешевые деньги, чем более дешевый кредит, тем больше желающих взять этот кредит и его потратить. Да? Соответственно, когда у вас есть дешевые деньги, которые вы можете взять в кредит, соответственно, у вас есть возможность покупать, покупать в том числе даже в долг. Располагаемые доходы у населения. То есть, располагаемые доходы у населения – это более широкое понятие, чем стоимость денег, потому что располагаемые доходы – это то, что у вас остается после выплат основных когда из дохода вычитаются основные траты, которые вы осуществляете, то есть вот, располагаемый доход это та дельта, которая остается. И, то есть чем больше располагаемый доход, тем а, лучше, тем больше у нас получается, происходит стимул для, для покупки, для потребления, когда располагаемые доходы непосредственно увеличиваются. Что влияет на располагаемые доходы? На располагаемые доходы влияет, во-первых, рост заработной платы раз, инфляция два, то есть чем больше инфляция, тем меньше располагаемые доходы. И, но опять же стоимость денег, насколько дорогой или дешевый кредит, которым вы располагаете. То есть в располагаемых доходах понятие более широкое, нежели чем, а, нежели, чем стоимость денег в экономике. Ну и прибыльность компаний. Да? То есть если вы, а, в данном случае мы говорим, что влияет на рост активов, и под активами мы подразумеваем коммерческие коровы. Для кого впервые понятие коммерческая корова, кто еще от меня не слышал, что это такое, есть такие люди? Коммерческая корова это активы по Warren баффу, да, то есть компании, которые, которые, ну, в стоимость которых заложена инфляционная составляющая, плюс они, они дают молоко. И соответственно, когда мы говорим про прибыль компаний, мы говорим про коммерческих коров, то есть по сути мы смотрим, насколько высокий надой у коровы. По сравнению со вчерашним днем. Да? То есть, если компания сегодня зарабатывает больше, чем она зарабатывала вчера, то в этом случае такую компанию покупает. Логично, да. То есть она для акционера, для инвестора, она более рентабельна, более перспективна. Понятно теперь?